Друзья, всем привет! Рад видеть вас в этом видео и сегодня мы поговорим с вами про тренды digital маркетинга в 2021 году. За последний год все очень сильно изменилось. На рынке СНГ активно набирает популярность TikTok, пандемия внесла свои изменения в поведение пользователей, а многие компании и бизнесы делают акцент именно на интернет продажи В общем, давайте в этом видео разберемся, на что делать ставку предпринимателям и маркетологам в 2021 году. Кстати, тренды так быстро меняются, что, возможно, уже к концу просмотра этого видео часть из них будет неактуальна. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. А после просмотра обязательно напишите ваши инсайты в комментариях. Ну что, вы готовы? Поехали! Тренд номер один. Видеоконтент и онлайн-трансляция. То, что за на будущее, уже никого не вызывает никаких сомнений. Но все-таки приведу вам несколько фактов и доказательств в качестве примера: 75% людей в возрасте от 18 до 35 лет смотрят минимум один ролик в день а 96% из этой аудитории смотрят минимум несколько роликов в неделю. 68% людей предпочли бы узнать о новом продукте или услуге именно с помощью короткого ролика. Пользователи проводят на 88% больше времени на тех сайтах, где есть хотя бы одно видео. Но несмотря на эти внушительные цифры, многие компании по-прежнему игнорируют видеоконтент. Не создают его вовсе, создают его нерегулярно или создают его недостаточно хорошего качества. Чтобы сделать первый шаг к развитию этого направления, определитесь для себя, какой тип контента лучше всего подойдет именно вашему бизнесу и внедрите его в маркетинговую стратегию. Вот вам несколько идей. Это могут быть прямые трансляции. Видео-подкасты или интервью, обучающие видео, пользовательский видеоконтент, рекламные ролики или же короткие ролики в формате ТикТока или Instagram Stories. Кстати, обращайте внимание на то, что порядка 85% людей смотрят видео в социальных сетях зачастую без звука, поэтому обязательно добавляйте текстовые сноски или же субтитры. Тренд номер два – аудиоконтент. Аудиоподкасты существуют уже давно, но все еще являются чем-то таким нишевым, не для широкой аудитории. Но все изменилось в начале 2021 года, когда на сцену вышел Clubhouse. Клабхаус это социальная сеть в аудиоформате, которая очень стремительно набирает обороты во всем мире и в СНГ в частности. Сейчас в Клабхаус можно попасть только по инвайту, то есть так званому приглашению. И это является тем самым триггером, который позволяет собрать огромное количество внимания вокруг этой социальной сети и желание попасть в нее, попасть в это общество избранных. Поэтому подумайте, подходит ли аудиоформат для вашего проекта? И если да, то внедряйте Тренд номер три. Пользовательский контент. Люди охотно совершают покупки и доверяют компаниям, когда видят реальные отзывы, истории и результаты клиента. Стимулируйте своих покупателей создавать пользовательский контент, получайте бесплатный охват и привлекайте за счет этого новых клиентов. Вот несколько идей, которые вы можете для себя применить. Если же у вас офлайн-магазин, то вы можете создать в нем фотозону и поощрять тех людей, которые делают фотографии, выкладывают их в социальных сетях, отмечают вашу компанию и пишут положительные отзывы. Вы также можете просто просить людей публиковать отзывы о вашей компании или о вашей продукции в социальных сетях и за это поощрять их небольшими промоходами скидками или подарками. Также вы можете записывать интервью или же истории успеха с вашими клиентами, когда пользователь будет сам рассказывать, как он прошел путь из точки А в точку Б и как ваша компания или же ваш продукт ему помогли. Это 100% окупится для вас многократно. Пользовательский контент в 2021 году – это must-have для любого бизнеса. Поэтому, если вы до сих пор не используете его или получаете пользовательский контент в недостаточном количестве, то подумайте, как получать больше этого контента и как его правильно использовать в ваших маркетинговых целях. Действовать. Тренд номер 4. Продуманный пользовательский путь. Из-за высокой конкуренции все реже получается продать даже самый недорогой продукт в одно или два касания. Продуманный пользовательский путь или Customer Journey Map позволяет вам отличаться от ваших конкурентов и создавать для ваших клиентов положительный пользовательский опыт от взаимодействия с вашей компанией. Как это работает на практике? Встаньте на место вашего клиента и пройдите весь путь, от момента, когда он впервые узнал о вашей компании или впервые увидел рекламу, до момента, когда он придет и сделает у вас повторную покупку. Вы удивитесь, насколько много точек роста вы найдете для себя. Задача пути клиента – усилить и персонализировать каждый этап коммуникации, для того, чтобы сегментировать аудиторию и более точечно показывать ей рекламу, для того, чтобы собирать информацию о ваших клиентах в crm систему и для того, чтобы в целом выстраивать более эффективную маркетинговую коммуникацию и лучший положительный опыт для ваших клиентов. Поэтому, если у вас нет четкого понимания, какой путь проходит ваш клиент, то обязательно станьте на его место, пройдите весь путь и найдите новые идеи и точки роста для себя и для вашего бизнеса. Тренд номер пять. Зарокодинг. Из-за пандемии многим компаниям в срочном порядке пришлось переходить в интернет и в удаленное пространство. Для этого необходимо быстро создавать огромное количество сайтов, CRM, систем удаленных пространств для работы, различного документа оборота и многого другого. Все это, конечно же, очень дорого, сложно и зачастую не всегда понятно. Но сейчас есть другой вариант – зерокодинг. Это когда вы можете без привлечения программистов, тестировщиков, проектных менеджеров, создать для себя полноценный сайт или интернет-магазин, настроить CRM-систему и выполнить очень много других технических функций. Зачастую это 5-10 раз быстрее и дешевле для бизнеса. Специалисты, которые обладают этими навыками называются зарекодеры и по сути один человек может вам настроить абсолютно все, что вам необходимо для работы. Давайте расскажу вам про несколько сервисов, которые вам пригодятся. Первый это Tinder, конструктор сайтов, который позволяет вам буквально за 1-2 дня настроить красивые продающие Одностраничный сайт, либо же интернет-магазин. И подключить к нему платежные системы, CRM-системы, уведомления, настроить формы и многое другое. Второй сервис – это сервис Bubble. Он требует уже небольшой технической подкованности, но позволяет вам создавать более сложные веб-приложения типа Marketplace. Третий сервис – это Zagr или же Интеграмат, Они очень похожи между собой. Эти сервисы позволяют автоматизировать многие процессы и интегрировать между собой тысячи различных сервисов. Теперь вам не нужно привлекать программистов и интеграторов для того, чтобы подружить огромное множество ваших систем. Все это делается буквально в пару кликов с помощью этих сервисов. Обязательно изучите эту тему более глубоко. Зарекодинг имеет возможность сохранить вам огромное количество времени и денег. Вы сможете быстрее тестировать гипотезы и, соответственно, получите преимущество перед вашими конкурентами. И последний тренд – это наноинфлюенсия. Реклама в Facebook становится все дороже, и все чаще мы сталкиваемся с блокировками рекламного кабинета. Поэтому многие бизнесы вынуждены искать альтернативные способы привлечения клиентов. И наноинфлюенсеры это один из них. По сути, наноинфлюенсеры это те же блогеры, но с очень небольшой аудиторией. От 1000 до 5000 человек. Реклама зачастую стоит у них очень небольших денег, или же они готовы работать по бартеру. Но за счет того, что у них небольшая аудитория, им очень сильно доверяют. И выхлоп от рекламы у них гораздо выше, так как реклама выглядит нативно, то есть как рекомендация. Кстати, если у вас локальный бизнес, то это особенно актуально, потому что такая реклама для вас будет 100% эффективна. Как же найти этих нано Конечно же можно вручную перебирать огромное количество аккаунтов, но есть и другой вариант воспользоваться специальным сервисом типа Trend Hero, который позволяет вам отсортировать блогеров по необходимым вам параметрам. Допустим, тематика аккаунта, геолокация параметры аудитории и многое другое. Попробуйте этот вид рекламы и, я уверен, он вас очень приятно удивит. Надеюсь, это видео было для вас полезным, поэтому прошу поставить лайк, подписаться на мой канал и написать в комментариях те инсайты, которые вы для себя получили и те механики, которые планируете внедрить в ваш проект. До скорых встреч!